Этот экспериментальный образец, Steam Contour 700, является воплощением технологий, которые уже есть или будут заложены во все машины дорожной разметки. Да, именно так. Сама едет. Задает траекторию движения. Наносит разметку. Сама останавливается. Все это возможно. Благодаря собственной запатентованной технологии беспилотного нанесения дорожной разметки. Беспилотник управляется с помощью GPS и наносит дорожную разметку. Блок управления может быть установлен на любую машину дорожной разметки. Технология разработана с целью минимизации риска при проведении работ по нанесению разметки. Ведь скорость нанесения разметки не превышает 20 км в час. Особенно это актуально для загородных трасс, помимо этого, оборудование заменяет ручной труд, беспилотник все сделает самостоятельно, причем с точностью до 5 мм, в настоящее время разметка наносится до 7 км в час. Данное оборудование позволяет повысить скорость до 20 км в час, что существенно снизит издержки на выполнение работ. Установка ультразвуковых датчиков позволит эксплуатировать эту технику, уже в городских условиях, с чем, все для разметки дорог.